Сегодня мы с вами возьмем новый хадис. Этот хадис передает великий сподвижник Абу Бакра, Нуфай бнул-Харис, Абу Бакрата, Нуфай Бнуль-Харис. Ассакафий. Абу Бакрата. Не путайте с Абу Бакром. Абу Бакрата другой Сахаба. А этот Сахаба Абу Бакрата Нуфая Бну Аль-Харис Асакафи. Асакафий. Он из города Тайф. Он из города Тайф. Город Тайф находится в 80 километрах от Мекки. Это тот город, куда Расулла, Аллах, саллаху алейхи вассаламу, ходил, будучи в Мекке, он отправлялся в Таиф, чтобы призвать Ахлю Тайф к исламу. Однако на тот момент Ахлю Таиф не принял ислам, прогнали его, закидали его камнями, так что кровью даже наполнились сандалии, сандали, Расулла, Аллах, Саллаллаху алейхи вассаляма. И Расул Аллах, асаляма, несмотря на все эти трудности, что он пешком шел 80 километров в горы, тем более, высоко в горы, поднимался, в этот город Тайф, шел он туда, рассчитывая на то, что вожди Тайфа примут ислам, или граждане Тайфа примут ислам. И они его прогнали, ему пришлось обратно возвращаться, несмотря на все эти трудности, которые он испытал на этом пути, он делал за Ахлютаев Дуа. И вот один из этих Ахлютаев Абу Бакрата Нуфая Бнуль Хари Астатафий. Ассатафий, известный Сахаба. Он передал очень много хадисов. И эти хадисы очень серьезные. Эти хадисы, те, которые хадисы, он передал, они касательно фитан, Они касательно фитан смут когда мусульмане друг против друга выйдут, когда разделятся умма на два лагеря. Это именно вот хадисы эти рассказал именно Абу-Бакрата. Абу-Бакрата именно эти хадисы приводил. И вот один из этих хадисов мы сегодня с вами пройдем. Иншалла. Бесмильная. Значит, первое слово Иль ⁇ Иль-Тако. Иль-Тако. Иль-Тако. Ильтака – это когда встретятся. Это когда встретятся. Как в данном хадисе, встретятся два меча, к примеру. Вот это Ильтака. Ильтака – встречаться. Сейф – это меч. Сейфун – это меч. Сейф – меч. Катилюн. Катилюн. произошло от слова «каталя» – убивать. Тот, кто убивает это файл это действующее лицо. Катилюн это действующее лицо. Тот, кто убивает каатилюн. Мактулюн. «мактулюн» это тот, кого убили. Мактулин. То есть его убили. Катилюн и Мактулин. Итак, сегодня новые четыре слова. Ильтака, сейфун, катилюн, Мактулин. Ильтака, сейфун, катилюн Мактулн. Ильтаков -ка» встречаются. Сейф, меч. Хатиль и Мактуль, который убивает, и тот, которого убили. Тот, который убивает, и тот, которого убили. А-наби бакрата, Нуфая, бнил-харихи а-такафии, анна набия саллаху алейхи васлама, саллаллаху алейхи васлама. Смотрите, ат Аби Бакрата, Нуфая, Бниль Харихи, А-такафии, Анна Набия. Салли Аллаху Алейхи То есть, от Абу Бакрата Нуфай Абну хариса ас Что? Анна-Набия Анна, если после Анна приходит имя То она будет заканчиваться на Фатху Анна-Набия анна Аллаха анна Или Инна, или Анна После них приходит имя Заканчивается на Фатху Понятно, да? Анна-Набия Анна-Мухаммадан Анна Аллаха». Понятно, да? Анна. Анна Набия саллаху алейхи васаллама, да благословит его Аллах, и да приветствует сказал. Смотрите, что же сказал Расулла, саллаху алейхи васаламу. Идаль такуаль Муслимани. Смотрите, Идаль такул Муслимани, бисайфайхима, бисайфайхима фалькателю у альмактуллю финнари Фалькатилю у финнари и даальтакол муслимане биай фейгема фолькотелю уальмак тулю финнарилах очень великий великий великий хадис когда ильтака встретится аль-муслимане аль-муслимане аль-муслим вы все понимаете слово муслим это мусульманин а когда на конце добавляется алиф и нун с кеасрой ани, это означает двойственное число, значит два мусульманина. Аль-Муслимани, Аль-Му'минани, Ат-Талибани, а, а это все ани, ани, ани, это значит два. Понятно, да? Аль-Муслимани, два мусульманина, если встретятся два мусульманина, бисайфейгима, би, это с, би, с. Сейф, мы сказали, сейф – это меч. Би С двумя, со своими мечами гима. Каждый с мечом придут. И скрестят свои мечи друг против друга. Смотрите. Идаль такал мусульмане бисейфай гима. Если два мусульманина друг против друга обратят свои мечи, обратят свое оружие фалькателю, у аль-Мактулю один кого-то, например, даже убил, который убил и тот, который погиб, аль-Мактуль, кого убили финнари. Они в огне Ада. Они в огне Ада. Смотрите, какой хадис, великий хадис. И дал тақал муслимане дисайфейхима, у аль-Мактулю финнари, финнари в огне, финнари, финнари. Абубакрата, имя его Нуфей Бнул харис сын Аль-Хариса, А Абу Абубакрата, это его куне было. Его имя Нуфей и Нуфай стал спрашивать Расул Аллах, алейхи вассаляму, «Факульту, я Расул я сказал, «О, Расул Аллах, я Расул Аллах». Смотрите, «О, Расул Аллах, я Расул Аллахи Гадаль-Катиль! это тот, который убил. «Этот тот, который убил». «Фамабалюль мактуль». А при чем тут тогда мактуль? Почему тогда мактуль-то -то кого убили? Почему он-то тогда в огне Джаганнама окажется? Почему? Какой его грех? За что он попадет в Джаганнам? «Газалькатиль» – «Фамабалюль мактули». «Фамабалюль мактули». Аля Рассулла, Слаллаху алейхи васламу, сказал, Иннаху Кьана Харисан, Алакатли Сахибихи, Иннаху, поистине он, этот Мактуль, Кена Харисан, он также стремился, Хариса-то стремился, стремился алякатли сахибихи. Он хотел также убить своего приятеля. لا, اله, اله, اله. Смотрите, то есть здесь в данном хадисе два человека встретились из-за каких-то вопросов, дуневых каких-то вопросов, из-за какой-то власти, из-за каких-то там дуневых мирских проблем или еще что-то. Они вытащили свои мечи, обнажили свои мечи и стали друг с другом драться на мечах. Так что один убил другого. Расуллуллах сказал, что они оба заслуживают нар-джаханна. Нар Огонь, Джаханнама, даже этот, которого убили, он ведь тоже хотел убить его. Он ведь тоже хотел этого убить. Он ведь тоже проявлял вражду и тоже хотел убить. Но не получилось, и его убили. И вот Расуллуллах, салли Аллаху алейхи сказал, «Иннаху харисан аля котли сахиби». Вот поэтому Абу Бакрата, вот этот Нуфая, он не участвовал в битве при Сафини. В битве при Сафини он не участвовал когда два войска мусульман друг против друга вышли. Ля Иляха Илля Фитна. Большая фитна. Большая фитна получилась между мусульманами. И недопонимание получилось. Вот Абу Бакрата, руководствуясь вот этими хадисами, он отошел. Он просто ушел. Не стал принимать участие ни за этих и ни за тех. Ни за этих и ни за тех. Ля илляха иллах. Ля Но вернемся к нашему хадису. Значит, мы теперь поняли, что мусульманину против мусульманина ни в коем случае нельзя обнажать меч. Нельзя обнажать мечи. Сообщается, что Абу Бакрата Нуфа ибн Харис Ас-Сахафи сказал. Однажды посланник Аллаха, слаллаху алейхи сказал, если два мусульманина сойдутся в бою, скрестив свои мечи, то убивший и убитый окажется в аду. Убивший и убитый окажется в аду. Ля илляха И я спросил: Я Расул Аллах, О, посланник Аллаха, будет справедливо, если туда попадет убивший. Но почему же и убитый? Но почему же и убитый? Он ответил, ведь и он хотел убить своего товарища. Ведь и он хотел убить своего товарища. Нужно выучить этот хадис. Нужно запомнить этот хадис. Первые две строчки просто выучите первые две строчки, не надо длинный весь его заучивать весь, а просто две строчки. И даль такаль Мусумани, Бисайфейхима, Фалькатилю аль-Мактулю финнари вот это запомните раз и навсегда. И никогда не участвуйте, никогда не участвуйте в фитнах, где мусульмане против мусульман, где сталкивают мусульман против мусульман. Никогда в этом не будьте, не участвуйте и не занимайте чью-то позицию. Барак Аллаху фикум, ва Аллаху хайран хайра льжаза, Субханак Аллахумма, ва бихамдик, ашхаду Аллах, Иллах, Илла Анта, Астагфирука, Ваатубу Иллайка.